Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящим хлеба. Я прочитал вам 36-й псалом Давида, 25-й стих. Другими словами, земля не видела праведника с протянутой рукой. А сегодня так называемые верующие, которые называют себя праведниками, они... Идут за помощью не всемогущему Богу, а они идут за помощью к мамоне. Они присылают свои счета и просят, чтобы им помогли деньгами. Они позорят имя Господа нашего Иисуса Христа, они ругаются на Бога, они хулят Творца тем, что они просят помочь им финансово. Никогда земля не видела праведника с протянутой рукой. Никогда. Праведный верою жив будет. А эти люди не верят в Господа. Они не праведники, они не могут называться верующими. Это горькая правда, которую я обязан вам сказать. И вы не войдете в жизнь вечную, вы попадете на суд, если вы не покаетесь в этом. И не прекратите этим заниматься, если вы не перестанете присылать свои счета, чтобы вам помогли деньгами. Не позорьте имя Господа, не позорьте. Многие из нас знают эти потрясающие истории праведников, которые никогда и ничего не просили у Бога, но когда к ним приходили нужды, когда к ним приходили испытания, они Благодарили Господа за это, и Господь посылал Свою помощь вовремя. Одна из таких историй, как одна женщина в чужой стране, имея маленьких детей, которая не имела работы, ничего не имела, она не плакала и не роптала на Бога, не хулила Его и не пошла с протянутой рукой стоять, чтобы ей помогли. Но она молилась и благодарила Господа за то, что Он проводит ее через эти испытания, за то, что Он переплавляет ее сердце. Она благодарила Господа, и она говорила, а я знаю, Искупитель мой жив, и что Он в последний день восстановит распадающуюся плоть мою, и я во плоти узрю Господа моего. Она молилась и говорила, что даже если виноградная лоза не даст своего плода, я все равно буду служить моему Господу. И Господь послал ей помощь. Господь послал ей помощь вовремя. И однажды она шла по парку, где было множество людей, и она обратила внимание на один куст, у которого вместо листьев были доллары. Она подошла, чтобы посмотреть, действительно ли это настоящие купюры. Она стала собирать, стала собирать эти долларовые купюры, подходить к людям и спрашивать, это не вы потеряли. И они все показывали что эта женщина сошла с ума. Господь дал ей деньги, чтобы она покрыла все свои нужды и еще осталось велики и чудные дела нашего Господа. Господь отвечает, отвечает, когда мы не робщим, но когда мы благодарим Его за все испытания, через которые Он нас проводит. Но когда мы видим этих так называемых верующих, которые присылают вам свои счета, чтобы вы покрыли их нужды они никакие не верующие. Они не пошли вопросить Господа, они не взяли пост, они не пошли, не стали на колени и не благодарили Господа за то, что Он проводит их через те испытания, которые они проходят. Но они пошли к Мамоне и попросили Мамону, чтобы Мамон им помог. Многие так называемые верующие пишут мне с подобными просьбами. Они видимо думают, что я какой-то богач, что у меня есть что им дать, но я точно такой же человек как вы. За все то время моего служения я не взял ни одной копейки ни с одного человека. Я все это делаю совершенно бесплатно, и никто не платит за это. Мне приходили люди, предлагали большие деньги, они тоже спрашивали у меня счет в банке, чтобы прислать мне деньги, но я рвал с ними всякий контакт, я не имею с ними ничего общего, я не взял ни одной копейки ни с одного человека. Мне приходили и предлагали работу пасторам за деньги. Они говорили, вот тебе страны, выбирай, выбирай город, страну, где ты хочешь быть пастором. И мы будем платить тебе деньги. Я отказался, потому что я не служу этим людям, я не служу мамоне, я не служу дьяволу, я служу Господу Иисусу Христу. И, как он сказал в Писании, чтобы я не заботился ни о чем, но искал прежде всего Царство Божьего и правды Его, и это все приложится мне, то я так и живу. Праведной верой жив будет. Я верую моему Господу, а ты, веришь ли ты в Господа? Доверяешь ли ты Богу или ты идешь вопрошать Мамону, чтобы Он помог тебе? Ты рассылаешь свои счета, чтобы тебе помогли люди. Верующий ли ты человек? Мы должны помогать людям. Мы должны. И если это не верующие люди, и люди, которые действительно в нужде, и ты видишь, и твоя рука по силам им помочь, то ты обязан им помочь. Потому что все эти люди, которые ходят и просят милости, это люди посланы Богом для тебя, чтобы проверить твое сердце чтобы посмотреть, что в твоем сердце, жадный ли ты человек или ты даешь, и горе тебе, если ты не помогаешь бедным и несчастным людям, горе, но когда это праведник стоит с протянутой рукой, когда он говорит, что он верующий, то он позорит для имени Господа, он позорит нашего Бога, и ты обязан его обличить, и ты обязан ему сказать, что он будет на суде. Он не войдет в святую вечность, если не покается и не прекратит свои грязные дела. Да благословит вас Господь наш Иисус.